Всем привет, друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Олега Лижелешка. И сегодня мы глянем космический хаос на сервере поставить. Вот он. Да. Один на один. Интересно, до какой волны проживу я. Охотник на драконов. Титан, лучник или гладиатор. Титан. Типа, да, титан это класс. У тебя будет тактика брать кучу регенерации. Мне сейчас полкарта не прогрузилась, я снажал на не ⁇ а мне не, показалось? Все прогрузилось мне все. показалось или сейчас не лагает? Да, сейчас пофиксили же Ура! Нормальная игра в кастомтив хаусе Кастом доме хаус Хаус это дом, да, на английском? Хаус, да а, типа Алмазные нагрудники или алмазный шлем? Конечно же нагрудники, извините, пожалуйста, я что. вам Коллег, это не тот хаус, который хаус это хаос, который разрушение. Хаос это не дом. Хаос это разрушение. У него разные значения. У него еще есть... О, книга урона. Идеально. А ты кто у нас? Охотник на драконов. Охотник на драконов это ж... Нет, Охотник на драконов сам по себе прикольный класс. Нет, только не Ты, кстати, на первом месте уже. Он, да, тебе не... ясно. Он себе випку купил вообще. Да. А я себе, я себе я хочу, я хочу накопить. На, на, на, на стримах коплю. А, на простой вот этот вот, как называется класс, который за 150 рублей. Какой за 150? За 150 рублей это... может. Ирон. Ирон, да. Вот я хочу себе накопить на Ирон. У меня сейчас 90 рублей. Вот. Не умри, Олег. Я, я... Ты за кого меня принимаешь? Третий? Я не Дамлер, Наверное. Сейчас скажу, и меня убивают. Нет, я прожил. Да, если что, я начал часто примить, так что вот. Приходите. Вот, да. Скелеты-лучники. Это легко. На кого поставить денежки? Ну, понятно, на кого. Карта огня, начал с луком. Надеюсь, он выиграет. Если он проиграет, то это самый тупорылый человек и самая тупая ставка, на кого я поставил. Нет. Помню человека, который, про... который два проиграли одному человеку, у них была полумаска. Нельзя такое вспоминать. Дорогушевые <связывая> мои. <связывая> Вы мои <связывая> зайчики. Они не... Нет, они по, пол... по полтора хп наносят. Сносят. Но это не то, что не жестко, но они елки. Когда у тебя брони нет, они жесткие. У меня только нагрудник, и у меня нагрудник. Железный меч, стеление или, или железная броня. А броня именно что там? По ноже и ботинки. Или железный как? меч. Меча у тебя нет? Нет. Тогда меч бери, потому что сейчас слизни. Это еще ху... А, oh my... ah, вот почему они мне плохо снесли. У меня защита от, снаря... от снарядов на нагруднике. А сейчас слизни. Это плохо, это ужас, это катастрофа. Нет, это легкая волна. Это Но очень... Олег почему то терять жизни? Я, никогда... я не всегда теряю жизни. Сейчас я вряд ли потеряю жизнь, потому что у меня есть лук. А с луком их, конечно же, легче побеждать. У меня, когда нет лука, то я проигрываю, конечно же. Все, потому я что... выиграл. Пожалуйста, ни одного крипера. Вот. Есть еще один слизень. Не все. Можно, можно их крякать всех вот. зомби тупой который меня не бьет и я тупой который бьет вообще если ты проиграешь почему я... <связывая> мне сейчас прилагал кристаллик <связывая> мне сейчас кристаллик прилагал. меня во-первых мобы не били а во-вторых этот а во-вторых это <связывая> ну, ну типа, я паука не могу дарить Быстрее я огненная за эти эфриты. У того меч, то тоже меч я поставлю. Около... Я поставлю на вот того бананчик, бананчик. Давайте быстрее, я... О, они легкие, они легкие. По нему, да, вот тыщ, тыщ, я уже практически с ними расправился. Ну, пока они не начали пуляться, ну и вышли в жопу. Типа Оставился два, что мне тут с ними тут. Мне биска когда не взлетает, и все, плюс, плюс практически, я поставил 200, и плюс практически косарь. Не понял. Все, покупаем шипы покупаем как шипы себе и, и теперь будем покупать себе книжки потому что книжки это святое книги жизни надо покупать так еще разбойники разбойники разбойники разбойники это плохо разбойники это ужасно но в целом они легкие. Если сначала завалить вон того вурдалака, который призывает призыватель, вот. Нет. Всегда надо пить сперва разбойников. А потом призыватель тебя зажрет. Нормально. Нет, он мало наносит. Окай, я и попробую по этой, по твоей тактике. Ну, мне почему-то кажется, что беги назад, бей, беги назад. Они сначала спавнятся. Бей, беги назад, бей, беги назад. Бей. Запомя... Учитель Фрумикс, надеюсь, что ваши советы мне помогут. Ну, они мне, в принципе, помогли, да. Они помогли, все. А мне снесли это... там ПП-3. Да, кстати, мне реально то совет сейчас помог. Я сейчас у всех их прибила, а потом этого прибил. Он легкий, потому что... Так, у этого это, а у этого то. Я, конечно, поставлю на этого. Если он проиграет, он будет ловушкой. Ты, может, это же уже... Нет, ты не Скелеты. Не могу, ты не могу, не могу. Скелеты, ложники тоже по факту легкие, потому что у меня броня защита от снарядов. Но.. А еще они убивают друг друга. Так. Да, давайте курицы. Мне еще спавнится через тысячу лет. Еще больше убить охоты. Изи. Ну, не, мне только одно ХП. Нормально. Тан -тан -тан -тан -тан. Безунчик. Так. Да. Скелет лучники, скелет лучники. Кто еще не может справиться? Кстати, я, я хотел сказать только, что жизнь никто не потеряли, а жизнь потеряли люди. О, Олег Мончик дерется. Интересно, кто такой Олег? У-ля-ля, алмазный меч. В целом, возьму, конечно же, алмазы меч. Основной бред. Мне нужно мусорка. Мусорка и прокачку. прокачиваем, конечно же, броню. Что же еще можно прокачать? Так, я пропущу маленький зон. Это самое Это легко, но. Как-то по себе ты. Забрать все, Ну всё, всё. Мне просто страшно. Так. Да. О, так вот. Да, тактика. Использовать щипы, потом убежать. Почему тебя нет? Вот упырь, упырь, упырь, упырь. Так, пять секунд до конца боя. Это ужасно, это connection depression Но надеюсь, я ему больше. Нет, он там не больше уровень. Что ты козель? Он поставил против меня. Кабель. Кабелина. Конечно, против Олег. Покан, да. Хотя всегда оставлю на тебя, хотя ты проигрываешь, как лохушка. Я? Нет, блин, я. Всегда проигрываешь, как лохушка, а я всегда все равно на тебя оставлю. Я Почему выигрываю больше. Почему начала больше? Ну, да, ты всегда выигрываешь, это как бы с тобой нечестно играть, но ну, с тобой неинтересно играть. Исправили с или для того, чтобы. Они очень, кстати, ну, медведи лёгкие. Они тоже лохундры такие. Они мне или лагают, или они Меня не бьют толком. Они мне снесли очень мало урона. Что? Они мне снесли полтора хп. Пожалуйста, давайте быстрее. Опять разбойнички. В целом я уже практически фулл маска. У меня фулл железка у меня, у меня, мне, мне, мне, мне хватает только шлема То, что мне далось в самом начале Памятник, в жизни. Памятник в жизни Так, я разберусь сначала с вот этими вот дурами Которые разбойники, а потом с призывателем Это будет легко Надеюсь, что будет легко Так, ну сначала В них стреляем Потом бежим, потом. Три хп отнимают. Не, мне попался по сердечку. Ну, тем более броня-то сильней. Ну, логично. Ну все, изи. Да, я справился. Десять, одиннадцатая волна, я еще ни одну жизнь потеряла, это хорошо. Ну, и какой Хотя бы доходила до одиннадцатой волны. Я дальше потеряла жизни. Не, я хочу же себе шлем алмазный, у меня будет флоу маска. Когда я буду в дуэлих, а? Ты разве не донился ни разу? Нет. Надо поставить ставку. Так, у него там, у него так. Я поставлю на этого. Почему мне кажется, что он выбирает? Слизни просто. Иу. Опять же, берем. Извиняюсь еще чешу не сокраю. Выклад. Нормально. Маленький стреляешь, стреляешь под Там еще и крипер. У меня целый киндер сюрприз туда. Еще один крипер. Почему я стреляю по одному, попадаю в другого? Они... И все, я закончил волну. Я еще не. На где-то треть платить. Я пытаюсь разобраться хотя бы с одним крипером. Так слух обстреливаем. Я слух обстреливаю, но беги, беги. Стоп, это вот чешуницу. Она меня замедлила, я начала убегать. И угадай, а, что? Крипер взорвался. Да, сама, просто такая му. дура. Я, я там, ду Надо хотя бы придержаться, хотя а, бы до да, если смогу. Броню и меч прокачивай, книги урона покупай. Броню на защиту 5. А ты просто деньги копишь, поэтому ты сливаешься. Я деньги... А у меня денег нету, я бумажку, вообще, этой что? Я ставки на кого не ставлю. Так вот в этом и проблема. Так ставки я не знаю, на кого ставить. Я не все лохундры. И что? Okay. Не знаешь, смотри, кто лучше по броне, по урону, по мече. По мечу. Это вот куропатки, они мне еще как-то дергаются. Боже, не хватает жизни сейчас потерять. Раз, Я смотрю нет. чисто по урону. Меч десять, меч восемь. Нет, нет, двести. <плес> Сейчас будет сложновато, если. А связка на них работает? <плес> да. Я их заманиваю в ловушку, а потом ты то на них взяли связывание. Они быстрее. это -то меня в них-то и бесит. Ёлки-палки. И серьезно, Костя. Где? сам говоришь, ставишь Что? чисто. -то? Так это у того да чела-то лучше по броде и по-мечу вообще. У него меч Плюс на восемь урон, а у того на десять. Интересно, кто так, из них лучше. Класс, у того класс вордулак. Да Понимаешь? Вот. У него урон сильнее становится. Ну, видишь, чел просто вел лук ком Он камбэйшу. Не... Боже, не <свят> дай... Нет. Я сейчас хотел его убить просто. Я поставлю на него. Он, он, он не умеет играть за этот класс. Да, есть такой хороший вот это, класс. Это видно. Он не умеет играть за вортулака. Это, конечно, кринж. Так, взять. Так, до сих пор кто-то сражается? если у Уже есть копии? Ну, вы чё? Mm -hmm. Ну, как вы проигрываете? Да я справился, я, ну, я справился легко с этой верной. И за матч ещё и за матчем успел посмотреть. Там Это или? Ты где? Ты броню прокачиваешь? У меня 64 золота, интересно, как я тоже броню А оружие у тебя на сколько урона? У меня уже 11 олег. А я 14. Я себе жизнь не пытался прокачивать. Елки-полни? Боже, такое. Вот не знаю, какое зелье, бр... Мне дают три зелья. Отравление огнестойкость или слабость что брать отравление или, зелез, или стрела, отравление. стрела или стрела Или стрела стрела стрела нет когда ты связку дашь отравление отравление И, всем будет отравление наноситься. Так, а сейчас и это стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела стрела Даю отравление, беру и использую шипы и начинаю их просто бью и отхожу назад, бью, отхожу назад, бью, отхожу назад Они а брагают. я кругом их блю, бью или прыгаю вообще возле них прям, прям к ним прыгаю и начинаю бегать, кружиться чтобы урон не проносить Тебя, ты это видишь, Олег? Олег, ты это видишь? Я тебя не слышу. Ладно. Олеги, технически. Я решила техническую балладку с микрофончиком. Просто там чел стоял. Меня аж выбесил. Когда же Олег Пончик дерется. Так, возьмем лук. Карта, бал... Карта с препятствиями. Прок... Возьму себе и куплю. Куплю прыжок себе. Кинь отравление на него. Выпей нестойкость, отфигарь его. А зачем? Так у него мечная заговор дня. Ай, и... я, я Короче, чё? берем пьем, потому что и -ё -ё -ё -ё. чел и учник. Шипы. А он шипы. Если такой ты сейчас шикар... выиграешь, ты куча получишь. Да, но вряд ли, это вряд ли возможно. Типа он тупой, конечно, но я все разворачиваемся и... Ты отравлением и, хотя бы попал? Я не знаю, я не вижу. Таким. У него эрегенка была. Я его, супчики я ему... Супчики надо было съесть. Я, у меня, я все потратила супчики. Ну, Короче, я бы его победил, если бы он не успел выпить регенерацию или соленее что там выпил. Я бы его победил, потому что я, я нем. ему Критами не бить. Критами? Здесь я криты Да. Прыгаешь и бьешь. А и криты. Ну типа я его, бил, я его бил, бил, бил, бил, бил, бил, У него оставалось мало хп, он использовал прыжок, а у меня прыжок только перезаряжался. И как бы он оказался там Выпил и ушел. И ушел По травке погулять. Да, меня побил. Тварь. Укачиваем себе броню. Броню. Почему не могу купить? Нормально. Мне писалось то, что я могу прокачать себе броню. У меня есть плюсик горит зеленым. Я нажимаю, а он не горит. Вот сейчас это очень замурженно. Что... Слезку кинул под шипами, отпинал, остальное по кругу бегаешь. У меня еще шипов нет, Олег. А, у меня шипы есть, и я боюсь, что меня сейчас в угол загонят. Мне их еще и прокачут. Пропол... Так ты вокруг, вокруг них бегай. Я бью их, вокруг. их. Ну вообще... А, ну кстати, да, так тоже можно. И назад ты и его... В... И... Я и понял, нажимаешь сразу. На две кнопки нажимаешь. А, да, я так и делаю сейчас. Все, меня, меня, Меняем полосу, меняем сторону. По ним сложно из-за этого по попадать. По попадать. Словно. Словно, да, вот именно. У них двое осталось. они Шипы, шипы, я вас обожать буду, если вы сейчас... Молодцы мои, мои, мои, вы хорошие, мои, вы хорошие шипы. Все, просто чуть-чуть оставалось, да, до этой штуки. И сейчас это хрень. Мне переносит как-то... Чуть-чуть оставалось до да, вот этой вот. О, ля -ля, чешуницы. Можешь спросить, когда я буду в дуэлях. Зелье отравления или регенерация 2. Не, не зелье отравления, а стрела с отравлением. Стрелу. На боссе норм будет. Надеюсь, то, что я до него дойду. Тебе лук нужен. У меня есть. Прокачивай его. Хотя бы на силу 4. Все, нужно прокачивать, да. А я ничего не прокачиваю током. Сейчас лука качает. Вот поэтому и проблема. То, что ты доживаешь максимум Да мало. Да, да вот до этой волны. Это еще я свина виллы. зомби не было. А вот как их бить, я не знаю. Никакие резвые, как понос. Ну, кстати, я их так, уже. Все да, с да с все. Справились. Я с одной осталось расправиться. Нет, <говорит> со одной осталось расправиться все. Я, я тоже. Если бы я стала на кого ставить Я вечно забыла ставку делать Ну, кстати, я не такой нуд Среди всех Потому что многие жизни потеряли У некоторых уже по одной жизни Я надеюсь, что я хотя бы Надеюсь, когда-нибудь доживу Потому что скоро босс Скоро босса А у меня мне нужно сейчас скачать лук Я себе в лук сейчас вкачаю Просто на все деньги лук. Время на защиту М -м -м. 1, на защиту 2, на защиту 3. Две я тысячи. Думаю, сейчас. Блин. Мне лучше на шарт накопить или лук вкачать? Я купил шарт, а ты кто? Я титан. Титан. Шарт у тебя там... При нажатии Перезарядка. Короче, ну я, наверное, лучше лук качать. Шарт. Мне две да. тысячи. Советую. Сколько у тебя урона на мече? Один с половиной. Понятно. У меня пятнадцать. Ладно. Пропустим этот момент. Типа пропускать не надо. Скажи что делать. Ничего. Шипы, шипы, шипы, шипы, шипы. Какие они жуткие. Не говори, у меня сейчас одна полоска ХП. -та так, вы... Я бегаю с лука. Меня, меня их... убили, когда у меня было целая полоска ХП. Меня убили, как так? Я вот не понимаю. Вот как, поэтому, вот видишь, он меня жрет тупо. Порылый даун. Чтоб тебе потеряно переехала. Ну, как бы сейчас я твоя судьба, одна, я твоя судьба. На, я твоя судьба. Я... Ну, как бы можно было бегать и стрелять. Что? Он бессмертный. Конец. то У меня одна жизнь. Мечты мои. Как в воду клюв. Сквертушники. Сила алмазные 2. Алмазные ботинки. У ну, меня сейчас 18 погиб. урона на мечели. Я сейчас себе шарт покупаю. Шарт. И вкачаю деньги на лук. Лук на силу 2. Ой, у, них, у него лук сила 5. Ну, У меня есть лук сила 2. И шар. А какая карта там? Огненная. В огнестойкость и... Бегу ну, на него. Не Конечно, лучник. Уже это сразу понятно. На огненной карте все лучники. Да, кроме меня. Походу, я отдельная особенность. Он урод просто. Бесит. Ты да. много получишь, если выиграешь. Я знаю, я в это верю. Использую шарт свой. И тупо иду его бью-бью-бью-бью. А он кабель, он еще и шипы использовал. Спасибо, зайчик. Я тоже использую, бей. Так, мне еще перезагрузчивают. Отравление кинь. Зайчик ты мой... мой. Ты даже не уворачиваешься, Олег. Я уворачиваюсь не могу. Да я ну, видел, я... ты прям впритык бежишь. Я не могу увернуться, потому ну что я горю. Нет, нет Олег. О, Хотя бы до босса дошел. У меня лук не прокачанный. Сила два, ладно, норм. А Олег, на сейчас босса ]渡较. кидаешь отравление. Все зельки короче кидаешь, используешь шарт, шипы, бьешь. Потом, когда у тебя мало хп, он вид видишь что что он отнял у тебя. Ты Сколько бежишь ты? далеко, ст... натягиваешь лук и стреляешь. Бегаешь и стреляешь. Яс, yes, капитан, так, то есть он сначала сейчас отпантится, кинуть на него связку, потом отравление, потом потом бить-бить его шипами, так, связка, отравление, зайчик ты мой, зайчик не надо. Он много наносит, Олег. Да, он мне только что сказал. <гас> не надо бежать, у меня так, уже бегу. Я полоска. тоже бегу, я тоже бегу. Не, бегу, и стреляю с лука. <гас> <гас> вот так, <гас> вот, Олег, надо, смотри. <гас> Я получила 77, а нет. Неплохо. Я понял. Я понял. Ну, у тебя, видишь, карта ровная. У меня, короче, карта мешает мне. Нет, наоборот, когда мешает карта, это идеально. Против босса. Он ступрится, и у тебя есть больше времени пострелять. Окей. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.